Макс Риска рекомендую канал мой официальный Макс риск на русском, нечто Макс риск на английском, можешь найти ее и подписаться, поставь лайк. Также под этим роликом, под каждым в описании. Да, также лайк есть. Вот Дискорд есть, ТикТок, Лайк, Телеграм, Фейсбук, Контакты, все остальные соц. сетям переходим к ролику. Всем привет, с вами Макс Риск. Сегодня я расскажу вам, как же скачать вот на это название игры мундер ну, мистери типа того как там амун ас мудер мистери амун ас зуба когда вы убиваете это я расскажу, я расскажу как скачать и как в нее играть конечно как вы когда вы убиваете вы ее не можете найти поэтому есть такая строка зуба добавлением вижу новую обнову нажимаем если вы не видите здесь игру Автора такого создателя. Как называется сейчас такого был создатель под названием Bindup Studio. Как это вот студия посмотрите а а я вижу. интересные предложение. Как будто накрутка, слушайте. Куча-куча сундучка Ладжи, в общем-то, это не наше дело. Совстань не знает, как вставить. Слушайте, тут Скажите, позже как сделать задание, чтобы получить день. Сделать задание. Вот это дают. Итак, нажимаем на эту функцию. Перебрасывать на официальную игру зубам. Так, мы пониже. И как мы видим, до сих пор нету. Вроде бы у только с iPhone. Если у вас есть iPad или iPhone, у меня их нету. Поэтому можете так же самое пробить, как я. Или вы своих друг поиграть купить не Вот как-то так вот. Есть еще, конечно, еще один вариант поискать её на сайте у них там. И еще второй вариант. где-то здесь поискать там сообщение, почитать. зайти по ссылке как-то. Сегодня мы еще посмотрим. Не знаю, есть варианты или нет вариантов. 50 на 50. Ну, окей, в принципе. Так, а какой там сайт зубы? Можешь просто писать зубы, чтобы найти сайт. Там перейти по ссылочке, скачать такую вот игру. Ну, ну на ПК хоть там телефон зубам официальный сайт facebook в принципе можете по facebook по найти что интересно подключение нет но это бах друзья все нормально как мы видим заставочка поменялась о а чем дело реально нет интернета так стоп больше меня там не обманывайте так, так, так, так, так, так, Пока что я смотрю, тут у нас 2021 празднует. Ага. Могу вам показать. Также выпишется еще в дискорде Ага, с новошибками. Печать 400 геймов, 50 игроков по ссылочке. интересно, меня сюда пустят. В общем, вступайте Блин, на меня тут не пустили. Да, разблокируй же ты меня, ⁇ -мое, зубами. Разблокируйте меня. 500 уже получит да ладно шестьсот семьдесят семьдесят не семьдесят семьдесят семьдесят семьдесят семьдесят семьдесят семьдесят семьдесят семьдесят семьдесят семьдесят семьдесят семьдесят семьдесят семьдесят семьдесят семьдесят семьдесят там понимается ладно Тут такой а он ей старается смысле кто такой вообще вау ну я не знаю вообще-то стрить его как там может у меня будет свой бренд я сделал покрасивее явно окей 2021 год пока 2021 год привет в общем тут ничего не пишет про это. как там у нас грамм ошибка вот то, что то что меня сразу бам выкинул вот как это может конечно это обойти как-то вот так на раз закрыть ставлакисти тоже так не удалось подключиться то, что то что зубы это а так как это демонская игра вот издевает завечено еще и пинт 0 0, 0 не 999 но это но ну, не тоже плохо это значит вообще это никто что это значит отпишитесь вас тоже так ух ты а. кстати им писать что-то не может почитать вам показать вот а как-то скучного ох ты китайцы а тоже китайцы Что это такое? китай явно китай япония так это кто какая страна турция да турция слушай да ладно турские ах ты фьюмы сейчас за ком приеду сейчас расскажу чего не забанить так как там сообщение Эх, пока тут загружается тут есть одна функция начала вот. нужно посетить ну, потом пройти Informations, контакты Управлять сообщение нельзя, контакты тоже, да? Все участники группы зуба могут бить это ком комнату и присняться к ним. Ага, а как же и написать этим разработчикам? я я. может быть участники команды, участники? А вот они, друзья, все. Новые участники. Итак, вот подожди а как то ничего сообщим сать вот она функция я не знаю кому им писал вроде я всем спамил. а это кто это играскопи рассообщение точно будет где он с макс риск тюрьма а где другие вот этот чувак давай сообщим А вот то сообщение. И ему тоже, в принципе. В общем, вспомним как можем. Как раньше. На. Я не знаю, с работы не с работы. Давай тебе тоже. Хочу всем. Ладно, тоже не отвечает. Вы ничего не про Ура! Хоть прав. Ну, хоть ну, пранкуете, конечно, бы я... я в шоке эти эти 7 минутные 7 минут ну, минут это был страх вот и все захожу уже в зубу 8 минутный начинаем заново всем привет, с вами макс риск эм, подписывайтесь на канал макс риск потому что он добрый добрый добрый там тем более 3 4 3 раза больше ролика чем на эту канале вы слышите цифру 3 три раза больше, три раза больше, это офигенно. Не, но ну дискорд он тоже есть по пользователям. Все сериал, вы там. Например, там пиццу, трия, хорош пицца пицца также. Мы новый типа сериал делаем под названием Черепашки Ниндзя. Можете потом написать, что мне там еще давать. Пока что мы тут открываем. Вот уже вижу личное сообщение. И там еще выясни, что уже скоро, ну прям уже на это время наступило, что все раздают эти кристаллы. Так что сегодня будем еще получать кристаллы дополнительно. Прикольно, кстати, было. <кхм> Окей, какой такой осейлпунник. Кстати, а почему мне нравится зуба лучше, чем брауд, вот реально? И есть еще пару роликов, не моих, конечно. А что, хотите, без псавих? Ну окей, запишу. Ролик под названием, наверное, будет в будущем. <laughs> если прям нужно, чтобы были в курсе. Дело, что брал сарство уже как-то скучновато. Вот реально скучно. А тоже скучно. Поэтому все разрушается. Я не знаю, кто какую грубую скачкает, если зубу. Немножко так. Ну и же другую. Это вы понимаете, о чем я? Нет отряйте свой аккаунт узнайте как странить свой прогресс это обычно это же так можно мама скачает вы меня это шанс помогут изменить настройки это как знаете кого-то какой сайт какой-то, а про игру рассказывали зубы аниме так я вроде все тут смотрел тут ничего про игру не сказано я не знаю почему он играл ваш популярный типер как его там зовут я подзабыл общем ладно о вот тут точно кристалл должны быть вроде бы тикток лайк нравится facebook а дискорд нет так facebook ps что это не джиров он роя потом вот точно они спорт. Ух ты, инстаграм. 100 тысяч подписчиков. Забираем. А точно мы заберем. Нам нужно естественно сообщение отправить, чтобы мы забрали. Или там нужно посчитать. Так, как там на их youtube канал я у них должен быть такая штучка, что вот мы создали типа того игру переходить по этой ссылке. Если у вас только Android. У меня Android. Ну и показ Android, да. 190 тысяч. Вау, шкармочка. Ага, ничего не Так они дольше снимают, друзья, чем я. А те они один месяц, а я 4, ну почти. Там содержался. Как-то очень хотя бы играть звук, поэтому. Эх, не, не хочу, не хочу, не хочу записывать. Вот решил, зато мы узнали, что. До сих пор нет, я четыре дня ждал зря. Ну ты че еще не разблокировали, просто минус э, настроение <laughs> немножко так. Но я таки знаю, что это будет. <laughs> блин, ну что ж такое? А? Вот что делать? Напиши в комментариях. Таки хоть одну а катку, и сыграть, показать, что я скинем не потерял форму. Это как тренажерка. Еще там у нас есть своя клан свой в зубе. Можно показать им. На ну, зуба дай показать им клан, блин. Тоже не хочешь что ж такое, не дают зубы зайти, я в шоке. Вхожу, вхожу, не хочешь, не хочет. Давай, входи. Кстати, в класшу. Ролит Clash. Rush Red. Не, не, не Rush игра А игра Clash of Clans. Legends... Clash У Вот так вот были что такое clash legends который я делал ролики можете найти clash legends max риск найдете по поиску любому сайте любом каком-то сайте она просто сказала, сказал google яндекс какой там браузер у вас там youtube это предложение это не браузер браузер google все google купил youtube youtube это google похоже это, что, так не пускают слушайте неохотно пускают не не ну, понимаю, как они так сделали так, чтобы я не мог входить в дискорд и в игры. Ну, хоть там на время как-то, я могу идти в игру. Ладно. Ух ты, я тут вижу что-то интересное. Тут уходит, то да уходит, то да приходит. Слушайте. Окей. Итак, кто-то мне багнал, тут давайте так помочь. Сори, что не заходил. но теперь я буду заходить, потому что брау не реально тошнить. Я уже не хочу Брау и радио честно. Поэтому на канале Макс рез Брау не хочу Что с этим каналом делать, я не знаю. Только что что-то придумаю, тоже зубы Там было так Итак, ух ты -мо вы уже выиграли. Раньше не были сильные, а теперь бабах. Окей, в принципе, вы крутые. Требуется еще 500. интересно так я не хочу вонять между прочим зачем мне это окей эм, что ж так дальше э, такая вот ладно хай будет такая пока что так все вот, функция осталась мне нравится сокол Стив. так что поиграем в нее же мы вроде забрали как я помню да конечно да срок сдачи ага, 12 часов бам телепорт лифт вот лифт как-то мне не нравится измените лифт то есть если разработчики вот это я сундучок видел у кого-то на привычке. вот этот сундучок вообще никогда не видел дайте мне такое сколько тут у нас 5600 два раза больше сундук что важнее вот это на привычке было это на привычке было такая себе было не вот эти вот вообще как так вот мне это прикольно создавая рабочих фантазеры. О, смотрите, вроде прибавили. Прибавилось или же нет. Вроде бы нет, но я не знаю. Так что заходите видео тоже можно в принципе смотреть. Да, это, конечно конечно постъм погнали. Одну катку покажу. Полетаю там. Так, хватит скил не потеряй свой. Тем более не Стой, иди с там, тебе, слышь? Э, я сокол. Так, что делать, чтобы на нас враг не нападал? Слышь, блин, он, иди с То что я реально крутой был. Круче, чем он. Ай, блин, я прыжок перепутал с Майнкрафтом. Я играл еще Блок или как там, Блок Джинкс, Блок Крафт, го, Блок Крафт, го. я думаю, понимаете, о чем я... А, что ж такое не дайте неспокойствие ж только за мир реально не станете каким-то безумцами вот реально не слишком слишком сильны стали ну да мышь про сна ложишь 100 кубков нормально а вот новички как бы сражаться мне интересно не жалею, хочется бы нам сказать, что новички Хайду Браул Старс играют, а профи в зубу, да? Ну, дело в том, что э -э больше новичков, чем профи. Я такой сильный новичок. <с> я такой ну, выше новичка немножко, но не профи. <с> Наверное, да. Напиши в комментариях. Я могу занять... не ну вроде бы я вижу, что я могу быть профи. Вот Потому что я никого не вижу. Опа, она, я ж цокол, блин, я все вижу. Очки мне тут еще, слышь блин, все отступаем, мне реально больно. А, странно, почему тут крови нет? Ладно, не надо. Ну все, иди сюда, добычи моя. Там добыча, класс. Мои добычи. А, я тебе ничего не дам. Я ж охотник. Я съем всех! что что так лагает, а? Мимо! Я майнкрафт не наигрался. С, с одной клавишей мышки. Вот реально ну, тяжело было играть. Слышь, блин, блин, что ты, блин, творите? Напали на меня два раза такой ч, блин, буду просто кирдык делать. Погнали! Опа, она в Майнкав наигрался. оп оп оп, оп. Лично. Ну и что, что, что? Я тебе профи? Подписчики, пишите в комментариях. Генеришнс. Так, трое, значит. Нужно сейчас идти сюда вот как-то по краешку, почему бы нет? И я и как-то найти. Попался. Все, все, все, не надо мне. блин. А, блин, музыку слушаю. Макс, риск музыку наслушался Ладно, сдался. Эх, третье место. Ну ладно, в принципе. Включаю музыку. Нужно было перелететь, а у меня бы бахнул другой. Бам. Ну, очень классная музыка. Мне нравится. Просто четкий ролик вышел. Без монтажа четкий. Всем за просмотр. С вами был Макс Риск. Все ссылки мои в соцсети в описании. Там есть TikTok. Прикольно. Там музыка. Лайк like, на тоже есть. Как, какой я канал начал раньше развивать? Это лайк like, канал. Тикток я еще не знал. Я говорил что такой ТикТок. лайк лучше. Он ТикТок. Детский лайк. Like, Тикток взрослый. Такой стандарт. Да, ничего не там, конечно же, ну ладно. Поэтому туда там да, можете подписываться иметь что там лучше собираем по моему мне есть там ТикТок канал лучше чем этот канал там просто больше просмотров больше подписчиков а тут меньше подписчиков и меньше просмотров а там больше по уровню да явно видно рейтинг падает тут канал а там выше лайк в топ зачем youtube ладно хай будет youtube потому что весело тоже мы узнали что-то новое, что-то новое, что-то новое. Три новых вещи. Ну, может 4,5. Всем еще просмотр сам вами Риск. Если вы как скачать Мундер Мистерим. А Eyes зубом. Пиши в комменты. Ну, через Android. Ссылку скачать игру. Не, ну в принципе можно в другую игру сыграть. Майнкрафт зубам. Мундер мистер Мм, классно Если вы хотите, пишите в чат. Когда мы наберем как минимум ну 50 плюсиков, то да плюсик пишите там. Я буду считать какие ваши никнеймы, чтобы вы там не повторялись. А чтобы было 50 людей разных, и которые ставят там плюсики. Вот тогда я сделаю ролик. Вместе с вами, конечно. И вот я сам мудром месте буду играть. А, да сейчас. Садим карту, там, скачаем. Может там изменим. Покажу как я мы изменяли. Ну это лишь если будут писики. Всем удачи и пока. На поле еще до новых встреч.